Приветствуем вас на канале компании Радио Наиболее популярным вариантом для налаживания коммуникаций на предприятии считается мобильная и радиосвязь. В гостинично-ресторанном бизнесе использование раций набирает большие обороты. Все больше руководителей, убедившись в преимуществе данного вида связи, отдают предпочтение рациям. Раций для официантов и раций для работников отелей обеспечивают качественную беспроводную связь, облегчая тем самым коммуникацию между сотрудниками и на порядок ускоряя их действия. Мы предлагаем мини рацию для ресторанов и кафе Альфа 10. Это самая миниатюрная модель в линейке радиостанций бренда Альфа, да и пожалуй среди всех существующих брендов. Несмотря на маленький размер, это полноценная 16-канальная рация USHF диапазона. Для безлицензионного использования официантами кафе и ресторанов в радиостанцию Альфа-10 записано 16 каналов гражданских диапазонов. Первые 8 каналов ЛПД и следующие 8 это ПМР. Для использования рации от пользователя не требуется какой-либо настройки. Просто надо выбрать номер канала и желаемую громкость. На передачу радиостанция переходит при нажатии клавиш push толк на двухпроводной гарнитуре. Из преимуществ Альфа-10 можно выделить. Компактность. Габариты 66 на 26 и на 14 мм. И вес всего 25 грамм. Ее легко можно разместить на фирменной одежде персонала. И она не будет мешать. Голосовые оповещения. При активной функции голосового оповещения... Устройство сообщает на английском языке номер канала при его переключении и выдает сообщение «Please challenge the battery» при разряде аккумулятора. Функция экономии заряда. Рация переходит в спящий режим с минимальным потреблением энергии в течение 12 секунд после прекращения активности. Рация выходит из этого режима при нажатии на любую клавишу или при приеме сигнала. Дизайн. Данная модель представлена в пяти цветовых вариантах – желтый, красный, синий, белый и черный. Быстрое зарядное устройство. Работает с питанием как 220 вольт, так и 5 вольт от USB. Интеграция этих комплексных решений, применяемых в модели Альфа-10, это не только экономически выгодное решение, но и обеспечение более эффективных показателей производительности работы вашей команды. Приобрести рации Альфа-10 по самой выгодной цене с доставкой в ваш город можно в нашем интернет-магазине радиостанций. Все ссылки вы найдете в описании.